Что сегодняшняя дата у нас. На общежитие пришли. Да, с телекомпания НТВ. Всем привет: шесть семей оставлены без жилья, вынуждены выселены. Путем отключения коммунальных ресурсов собственность уничтожена. Возвращаться некуда. Вынуждены были обратиться к Федеральному Тв телеканалу НТВ. Показать единственный аварийный дом в городе Гулькевиче Краснодарского края и готовимся подавать уведомления о митинге. Людям идти некуда. Просьба поставить лайк и распространить видео по всем социальным сетям. Ну а пока предлагаю посмотреть видео жильцов этого разрушенного здания. Капитальный ремонт, свои деньги забрали? Обязательно, забрали. каждый месяц. А ну, когда делим? последний раз платишь за капитальный А я не стала платить. Не -не -не. Мы не жили, а -а -а. Я, я не платила не -не. последние уже а три года дела, точно. Да. Дели где Она да. с ними пошла на 16 она да. Вот она платила за эту комнату до самого последнего момента, пока не отключились нам коммуникации. Я стал В России уже срезаны все перила, перила да? Да, это что, когда грабили, все срезали. Вот здесь у нас э, все забито для пожаротушения. Все было. Но она было, ну, наверное, была, но, наверное, не рабочая. Не же... рабочая, но была. Да. Ментов дверь не украли. Вот Это у нас отделение полиции, участковые здесь сидели. Да, а то у нас здесь э, все лгут, что земцов что-то дискредитируют. Я вообще-то жизнь спас сотрудникам полиции, добиваясь признания аварийным, чтобы полиция не рисковала своей жизнью. Вот, замусоленные двери, видите тут, у кого грязные руки, да, Что сюда ходит. А вы говорите, что Зенцов врет. Вот, пожалуйста, даже дверь здесь, Даже не сломали. Вот, единственная дверь. Ну и вот здесь все, конечно, все, что нужно было собрать, забрали. Все тут подметено, все красиво, замочки, все двери, живут. опять назад, да, заделали, чтобы закрыть. А видите, как подмили. прибрали Матока. все двери. Да нет, да. Вот. все. Сломано. Это все Кум. было выломано, они все подмели и забили двери обратно. А вот посмотрите, дверь как... это кухня. А, а эту просто поставили. Смотри, блядь. Это просто да, поставили. Присоединили вот так вот. А, вот так. Ну, чтобы типа красиво. Да. Ну, а прям, так везде спай. было вот так. Это что, кухня, да? Да, да это да. кухня. Везде да, было да, вот да, так. Да, они да, вот успели видно здесь до убирать. Мы сегодня зашли в общагу, дедушка телевизор. А, о, кстати, а помните, на сессии депутатов глава города Горушка выделил 1 миллион 700 тысяч на документацию, да. чтобы определить, сколько денег нужно на ремонт. И мы с Никитиным а, выступали против, что все Единая Россия, Россия проголосовала за миллион да. да, да, 700 тысяч только на подготовку документов, сколько денег нужно потратить на ремонт, друзья. Ну и вот мы с Никитиным воспрепятствовали и на бумажке миллион тратят на бумажке миллион 700, а вам за жилье дали Мне 200 тысяч. За бумажки миллион семьсот, да. чтобы посчитать, сколько денег нужно на ремонт. Мне администрация да? предложили маневренное жилье в шестнадцатом общежитии одну комнату на четверых 12 а. квадратов. Так, ну и дальше все-таки расскажите, скажите коммуникации здесь отрезаны Да. полностью. Все они а, нас выжили отсюда. Свет, все это. Если бы работало, мы бы жили. А, а почему в связи с чем отключили? В связи а он нам сказал, что мы здесь. Вы выйдете сами. Вы да? отопление вообще так, не подождите является... а, отключают коммуникации если здание признается аварийным а если она не аварийно, почему отключили все инстанции то ну, есть нэск АТЭК, вот все по отоплению и дали им распоряжение сказали что люди расселены расселенены все и то то есть все можете ну, уже не померим, включать кто сказал кто они Говорят, что нам с администрацией, они не говорят ну, администрация, фамилии. администрация, наверное, администрация города, да? Да. Вот так вот, суки, э, закрывают его. кухню. Ой. Вот такая вот кухня. Ага. Вот такая вот кухонька. Была. Была гениальная и монументальная. Все разграбили, все расчистили, все вычистили, все вынесли. Она не собственник, мы ей ничего выделять не будем абсолютно, вообще ничего, куда хотите ее туда девайте. А нам на троих, мне и еще двоих детям, собственникам выделили, ну как, прида... по документам 770 тысяч на троих. А четвертую сказали, что она не собственника, где хотите, туда ее и Покажи награды дочери, до скажи, что у тебя нормальная... Давайте, давайте заниматься своим делом. Хорошо, мы просто сейчас создадим здесь панику. и ну, а, старшая, тут, да, но у нас за нашу администрацию бегала далекая отлетка, спортсменка, металлистка. Кто-то из, не знаю, мебели повыносили, там, я, было. Мородерство, нет, у меня просто ага. мебель нет, я успела вывести, просто у нас есть куда вывести, мы к знакомым к родственникам вывезли, в гараж поставили. Ну в гараже тоже все пропадает, сырость, все стоит как бы... Нет. У меня срезали батареи, ну Нет. я вовремя кинулась, как бы этих людей нашли. Я правильно понимаю, что вы прописаны здесь? Вы до сих пор как бы... Да, да, я и трое детей, да, мы прописаны, я и двое детей, мы собственники. Вот тут, не, только сама маленькая у меня не собственник. А живете вы сейчас? Мы снимаем гостиницы номер, у нас в Гирее есть отель, в поселке Гире есть отель мы там снимаем номер ну как бы насколько это я имею в виду с затратами ну как бы я так понимаю вы одна работаете если у вас там да я, я одна трое детей до да, старшая дочка учится у меня в Ростове я еще и ей учебу оплачиваю она учится на сколько в месяц примерно грубо говоря вас там что там одна комната и ну то есть в каких условиях живете и сколько мы примерно это там двухкомнатный номер вот я с двумя детьми то что дети разнополые у меня двухкомнатный номер и рядом небольшая кухонька. Ну, так номер и чайник. Да Мы-то куда-то кушать, мы дома мы ездим кушать, там обедать так. нет, Ну так-то условия нет. есть, ну скупаться да. в туалет ходить. Выходим из общежития. Работает съемочная группа канала НТВ. Вот они все снимают. Вот жители. Есть, а новая даже экспертиза по формулировке есть? прокурор пишет, да, что понимаем, новая чушь. Экспертиза новую экспертизу назначили в том же самом Армавир Гражданпроект, которые изготовили и признали, что дом аварийный непригоден для... А? Есть эти бумаги? Да, есть экспертиза. Потом, на основании этой экспертизы, что дом аварийная глава города Гулькиевич издает постановление что дом является аварийным и жильцы подлежат отселению. Вот. А это происходило в период, когда я действовал в интересах одной из жительницы, обжаловал бы вот, те решения Межрежностной комиссии, что дом является нормальным, опасности не представляет и так далее. И тот же самый судья Соколенко, это бывший зампрокурор, в период судебного разбирательства дом признали аварийным, я, то есть я доказал, но судья мне выски отказал, то есть что решение жилищных комиссий, что дом является нормальным, что они являются законом. И я профессиональный юрист, я, честно говоря, понять не могу, это что. То есть это не суд, это ничего, вот вы можете видеть сами, вот, пожалуйста. Так, а у кого-то есть, хотя бы с собой здесь копия? Значит, После этого события 19 20 года, я как юрист, и не дело то полно, искать надо все. Есть и одна, и вторая, и рецензия, и вот я передал девушке, есть представление прокурора, есть государственная жилищная инспекция Краснодарского края, привлекла администрацию к ответственности, что они людям, что дом пригоден к эксплуатации, или привлекли к штрафу, чтобы они с участием специалистов провели экспертизу. Вот. То есть это тоже вот решение суда, я вот дал. 9 да. июля 89 -го года. А ПСКГ свою личную комиссию сделал. Уже да. признали. Я писал что заявление о привлечении в в к уголовной ответственности главу города, экспертов за фальсификацию экспертизы. Но на меня в здании прокуратуры было организовано нападение. Я считаю, лично прокурором района. Вызывал там тоже полицию и прочее. И все заволокители, никто ничего не принимает решения. И в бюджет деньги за 80 тысяч, то, что поддельную экспертизу изготовили, тоже никто не возвращал. Угу. И, ну, все как везде. Просто, честно говоря, у меня большие сомнения, что федеральный канал НТВ покажет такие моменты. Я думаю, в каждом городе такое есть. И вот я хотел провести аналогию. Если вы сомневаетесь, зачем вы приехали? Нет, я сомневаюсь, что по федеральному каналу показывают такие вещи. Это же в каждом городе такое есть. Но тем Но не менее или, те или, дома, или. которые транслируют, э, они показывают и говорят, что данные дома включены в программу, и людей обеспечат. По Но, ну, вот Об это постоянно говорят. Под ноль же разобрали, люди там и расселили, а да. устроились, да. получили да. квартиры. Да. Да. Есть же практика, работают, есть. Отвал отваливают, отваливают, а отваливают. здесь вообще создали условия невыносимые для того, чтобы разобрали, расхватали эти, это имущество и людей выкинули. А, а по поводу невозможности проживания. хотел вот еще сказать, что там на дыбке встал там. Значит, когда я занимался расследованием трупа на крыше отдела полиции на служебным кабинетом, Выложила, я тоже такой... давал интервью Кубань 24, которое вели. Но по Кубань 24 не показали. Потому что даже в африканских странах трупы людей над служебным кабинетом начальников не хранят. Да, да, мы эту историю, весь город это а мне, да, да. я сам ввел да. расследование, мне начальник полиции Крикуна лгал, что никакого трупа нет, что это пластиковая кукла. Да. Вот как бы так. Кто у нас скрывает? Да. Он на микрофон записал. Да. Да. Да. Может, куда вклинит? Да. Так, видите, <свят> восстановление главы на наши ответы идет ссылка. В судебном порядке это здание не признавали аварийным. Правильно, да. судебного и не было. И в постановлении было. звучит непригодным для проживания, но не аварийным. Не признали аварийным. Слово аварийный Соколенко, статус вот никто mm -hmm. ему не давал. Сказали, были бы аварийные, mm -hmm. и получили mm -hmm. бы все же да. Давно бы уже, а, имея вот статус такая аварийности, да. вот а, нет, нас тут дом бы включили да, в программу друзья, расселения. Здесь нужно смотреть документы, просто я сам это постановление видел, 19 -го года занимался, как там дословно звучит, я не помню, но все реквизиты этого постановления, где я, насколько непригодным помню, для признан да? аварийным, непригодным для проживания, и что его ремонт а, экономически нецелесообразен. А когда ремонт экономически нецелесообразен, он и есть, аварийный, подлежащий сносу. Ну, не знаю, будем разбираться. Значит, и получается, что вы хотите сказать? Что некоторым дали больше, некоторым меньше суммы. Кто Совершенно верно. А фамилию оценщика можете назвать? Один и тот же оценивал, Судебная или каждый по разу. Была. Судебная. Судебная. Да, была, была... Нет, ты Два ты... разные. Две разных оценки было. Две было оценки. Сначала была оценка, допустим в 500 тысяч, следующая оценка была в 570, в 520 тысяч. А -а -а. То есть ну несущественный не двадцатку, не там полтинник накинули на ту сумму, мол, нате и... Ну зубнились. а как обосновали, почему меньше посчитали, Люди почему возмутились. Больше? Или просто, дали кость, да, 20 тысяч сверху кинули. Да, да, только, да, да, 50, да 50, идите. Да, никак не обосновано. Да, да? мы тысяч. 20 тысяч сверху, да. Ну, чтобы себе ни в чем не отказывались. Да, ну, а верно. это... Доллар 80 рублей. У меня самая маленькая, 5 лет дочке, она не собственник, она просто прописана. И сказали, ей ничего не положено. То есть, да. члены семьи? Да, ей да. ничего не положено. Это моя на член, вот Члены как... семьи вообще не учитывали? Нет, Нет. Только, только собственники. собственники. А кто проживает здесь по 30 лет, как я, а вы идите на вокзал. Вот да. я собственник, и, я и, многодетная выписать, мать, одна, или... одиночка. У меня трое детей. Двоим дали, значит, а, ну, я а нет. Я предлагаю, пока у нас НТВ ходит, снимает щели, да, в этом доме, пройтись. Так, скажи, а то у меня 20, просто глава города Александр Чищевкин не поймет, и глава города... Гулькиевич, кто у нас сейчас глава города? Алексей... Э, Вересов. Вересов. Да, то у меня просто, друзья, не поймут, вы у не понимают все-таки депутаты. А там они готовились. Давайте пройдем, посмотрим, как они привели в порядок да, так не подметают.